Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, в Ови имеются различные праздники. На текущий момент идет лунный фестиваль, а скоро начнется любовная лихорадка. И чем популярна любовная лихорадка? То, что она имеет в своем дропе, имеет в своем луте вообще ракету. На текущий момент это сердцее Х45. Переименовали в недавнее время Касательно получения Очень-очень редкий шанс Нужно делать армию твинков Реально много персонажей нужно, да, для того, чтобы получить ракету И получается она в подземелье Регаемся, королевская фармацевтическая компания Убиваем там трех боссов и все готово Просто заувешиваем их Шанс очень маленький получить ракету и реально приходится ходить очень много, очень часто И все две недели люди только этим и занимаются, то что ходят, ходят и ходят в этот данж Но теперь компания Blizzard решила немножко поменять шанс выпадения ракеты Так сказать, Blizzard компания держит свои обещания В марте 2022 года они говорили о том, что шанс ракеты будет переделан ее люди будут вылутывать чаще. Ну и вот за несколько дней до старта текущей любовной лихорадки 2023 года они все-таки адаптировали это. Слушайте внимательно, что они делают. На первого персонажа, то есть первый поход на королевскую фармацевтическую компанию будет давать увеличенный шанс на получение Сердцееда x 45 Таким образом, стоит задуматься, а если мы заходим в игру, на своего основного персонажа какого-либо, и ходим все две недели, и в итоге не вылутываем ракету, то это что, нам не повезло? но ну, получается примерно так. Я так думаю, по-хорошему нужно просто-напросто брать недельку первую, ходить только одним персонажем, и если за эти семь дней нам ничего абсолютно не выпадет, ни одна ракета, то тогда стоит уже на вторую неделю подключать твинков. Думаю, это более разумный способ, и таким образом хотя бы как-то... Будет шанс получить ракету. Будет довольно-таки забавно, если она в итоге выпадет не на основного персонажа, на нибудь первого, второго вы зашли, а на комнат нибудь вообще твинка. Потому что у твинков шанс остается такой же, как и был раньше. То есть там один к двум тысячам, к пяти тысячам. Там что-то очень маленький дроп. В общем-то, очень печальный. На фоне этого шанс поднят. А быть может, просто сразу же зайдете 6-7 февраля в игру, когда у вас получится зайти и вылутаете ракету. Это будет реально круто. Я порадуюсь за каждого человека, который полутает ракету в этом году. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!